Всем привет! Я Александр. Вы находитесь сейчас на канале Зашумим. Здесь у нас автомобиль Hyundai Starks, на который мы установили комплект электропривода открытия и закрытия крышки багажника. Этот комплект специально спроектирован для этого автомобиля и состоит из следующих компонентов. Первое – это стойки с электроприводом со специальными переходными кронштейнами, это замок крышки багажника с дотяжкой, специальная петля. Две кнопки, одна из них расположена на крышке багажника, вторая в салоне автомобиля, а также в блок управления этой системой. Управление этой системой возможно с несколькими, скажем так, устройств. Первое – это ключ автомобиля, это кнопка на крышке багажника снаружи, а также кнопка, расположенная на крышке багажника с внутренней стороны. Ну и, естественно, та кнопка, которая стоит у водителя. С пульта. Он открывается либо закрывается правильным нажатием на кнопку закрытия. Открыть мы его можем точно так же, нажав на кнопки на пульте, либо на кнопки самой крышки багажника. Закрытие же системы это либо кнопки, которые находятся на багажника, либо соответственно на, на кнопке, которая находится в салоне. Время установки подобной системы это где-то 5-6 часов. Все нюансы и особенности установки подобной системы различные автомобили у нас освоены на 100%, так что если в вашем автомобиле нет такой полезной опции, мы с радостью ее вам установим.